Приветствую, мои родные, с вами Елена Дегурова, и начиная с этого видео, с определенным интервалом, я буду вам рассказывать о сервисе исцеляющей вибрации, потому что ну, те, кто с нами уже давно, кто больше четырех лет пользуется вибрационными практиками, уже знают, уже ориентируются, тем не менее у нас прибавляется и прибавляется много новых людей, для которых, в общем-то, и будут... Эти публикации, хотя и для тех, кто давно, наверное, тоже будет полезно. Этот сервис предназначен для самостоятельной работы. Мы будем публиковать все по разделам. Для того, чтобы вам было понятно, тем не менее, вот некоторые сопровождающие видео я буду публиковать. И, конечно же, если вам потребуется индивидуальная помощь, консультация моя, либо просто рекомендация, какую практику выбрать, хотя вроде стараемся названия давать понятное, вы всегда можете обратиться, либо записаться на консультацию, либо обратиться в скайп, буквально на «Я смогу вам помочь». Итак, что из себя представляет сервис? Сервис предназначен для осознанного, гарантированного перехода на тот уровень жизни, который считается для вас предпочтительным, желаемым для осуществления ваших целей, для изменения, для трансформации себя и более того, для трансформации реальности, в которой вы находитесь. Почему вы еще не там, где вы хотели бы находиться? Почему вы пока не живете той жизнью, которой вы мечтаете? Что же вам препятствует? Что мешает вам достичь своих целей? Что ограничивает вашу свободу и отнимает силы, отнимает энергию, занимает буквально всю вашу голову, всю вашу жизнь? Это так называемые... Ну, можно их назвать кармические аспекты, можно назвать психокомплексы прожитых лет, прошлых жизней, можно назвать ограничивающие установки, которые в нас а, находятся, которые мы собираем, опять-таки, по, по всем нашим воплощениям в этой жизни, жадно а, собирая, как будто бы это единственное, что мы можем собрать в этой жизни. А эти ограничивающие установки нам навешиваются с на самого нашего рождения родителями, теми людьми, которые нас окружают, няни, воспитатели, учителя соседи, знакомые, а, фильмы, сказки, песни и так далее, и так далее, и вот это все создает в нас а, определенные установки, которые либо нам помогают в наших, в исполнении наших желаний, либо наоборот нас ограничивают. Также нам мешают нереализованные желания. В одном из следующих видео мы поговорим об этом более детально. Подписывайтесь на наш канал, включайте обязательно колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Еще что нам мешает, неадекватное восприятие картины мира, то есть каждый находится в своем хорошем, у каждого своя картина мира, свое восприятие, своя интерпретация ситуации, об этом я тоже сделаю отдельное видео, которое так и будет называться «Наша картина мира». И, конечно же, внешние воздействия нам мешают. И хочу здесь сразу отметить, внести такое дополнение, что внешние воздействия – это скорее уже следствие, а не причина. И, конечно же, по объему они занимают достаточно много, ну, так скажем, нашей внутренней оперативной памяти. Но их глубина незначительна, это хорошая новость. То есть, проработки, то есть проработав первые пункты, в общем-то, четвертый, вот первые три пункта, о которых я говорила, это глубинные установки подсознательные, это нереализованные желания, неадекватное восприятие мира, наша собственная картина мира. Если мы это все прорабатываем, то, в общем-то, внешние воздействия, они меняются автоматически много на данный момент есть практик, которые работают с подсознательными установками. Как психолог, как человек, который профессионально и научно подходит к вопросу работы с подсознанием, не со стороны даже эзотерики, хотя и с этой тоже. Я вам могу ответственно заявить, что все, все практики, даже моя, которую я использую в антивирусе для ума, это большой коучинг, практически люди его оказывают года проходят то даже там глубинная работа казалось бы с подсознанием она дает только поверхностную работу, то есть вот если мы представим, есть айсберг, вот 10% это то, что мы можем проработать любой программой работы с подсознанием, любой практикой, а 90%, к сожалению, мои родные, мы не можем проработать никакой практикой, потому что это все будет все равно на уровне сознания, и именно копая в этом направлении, находясь в постоянном поиске возможности, как же можно проработать именно те глубинные подсознательные установки, которые в нас а, кроются, которые закрыты, на то они и подсознательные. А вот как раз-таки и а, мне даровано было свыше а, прорабатывать их через а, вот такие вибрационные программы, там очень много настроек, о которых подробнее вы почитайте у нас на сайте digurova24.ru Поехали дальше. Какова же цель исцеляющих вибраций, какова цель этого сервиса, программ, которые мы на нем располагаем, и они будут добавляться и добавляться, рубрики будут увеличиваться. Так вот, какова цель? Конечно же, ну, наверное, одной из главных целей, которую я ставила перед собой, начиная, в принципе, работать с вибрационными программами и продолжая, расширяя этот аспект, это трансформация негативных программ, комплексов, которых у нас очень много, блоков, которые в нас буквально напичканы, когда я смотрю людей вибрационно, это прям, знаете, как... Ну, вот солнце, на котором очень много пятен, давайте так образно скажу. И вот что в первую очередь поможет восстановить э, адекватную картину мира, это как раз-таки трансформация негативных программ, комплексов и блоков. А, Все дело в том, что основываясь на ложных предпосылках, которые искажают естественное восприятие реальности, человек э, и решения принимает ошибочные, и... Его интуиция всегда работает, как я говорю, на 250%, но, но используя негативные установки, будучи находясь в низких вибрациях, человек всегда будет выбирать именно исходя из низких вибраций, то есть то, что мы называем ошибочные решения. Что будет, если, например... Ну, например, нача как, генералу, полковнику, да, какому-то военачальнику даются ошибочные разведданные. Вот ну, что будет, если разведчики дали ошибочные данные? Да, вот каким бы он ни был, хоть семь пядей в лбу, каким бы он ни был гениальным э э военным, э как бы он ни мыслил гениально, но принимая решение на основе, вот этих ошибочных данных разведчиков, он получает результат, который не соответствует его запросу. Я думаю, что вы согласны. А, поэтому наша задача с вами через а, использование а, энерговибрационных программ а, и нейровибрационных программ, это где через вот прям глубинно мы с вами прорабатываем, а, проработать вот эти важные аспекты, а, трансформация негативных а, программ, комплексов и блоков. Далее. Какова еще цель? Это активация взаимодействия между сознанием и реальностью, в том числе при помощи ощущений тела, потому что когда вы регулярно начинаете работать с ЭВП, энерговибрационными программами, то скорость прохождения импульса от точки намерение к ресурсам, позволяющим получать желаемое, она многократно повышается. А в некоторых случаях ну, по принципу подумал-сделал, подумал-получил. Это одна из основных практик, которую вы в обязательном порядке должны начинать применять, если вы присоединились к сервису вибрационных практик, исцеляющих вибрации. Подумал-сделал, ибо вы так себе нафиячите, что потом сами не рады будут. И подумал, сделал. Далее, это замыкание энергетического контура, вибрационного контура. То есть, что происходит? Когда вы на постоянной основе слушаете, работаете с энерговибрационными практиками, происходит установка мощной вибрационной защиты при помощи вот этих аудиопрограмм которая позволяет практически полностью перекрыть проникновение деструктивных программ. Ведь согласитесь, мы с вами находимся в социуме. Ну, вот Мы а, с мужем, а, с детьми, мы уже давно, а, собственно говоря, выбираем тот круг, то окружение, с которым нам комфортно общаться, которые а, действуют на нас только созидательно. То есть это успешные люди, успешные друзья. И, а, естественно, а, в силу, а, например, моей работы мне приходится работать с людьми, которые ко мне обращаются с проблемами. Естественно, у них деструктивные программы. А Вот э, вибрационные пр практики, вибрационные программы, они помогают создавать этот кокон защиты. И вы, э, пока находя, находитесь в социуме, вас окружают э, коллеги, которые имеют деструктивные программы родственники, которые пока имеют деструктивные программы, это не хорошо, не плохо, мы не будем делить на хорошее, плохое или хорошие люди, плохие люди, у каждого свой выбор, своя картина мира, как мы говорим, тем не менее, для того, чтобы защитить себя, вы регулярно используете программы из сервиса, и вы находитесь вот по этой, под этой защитой. Там есть такая как раз программа «Вибрационный кокон», которая будет постоянно держать вас в защите. Я хочу отметить очень важный момент, сервис не для разового использования, мы для этого его и сделали максимально доступным для огромного количества людей, мы его сделали финансово максимально доступным, то есть за минимальную сумму аренды вы можете получить все, что есть у нас в арсенале, да, еще не все выложено, а тем не менее мы постоянно докладывать будем, дорабатывать и записывать новые программы. Постоянно у меня э, заказывают э, люди с э, новой индивидуальной программой. И, естественно, э, шаблоны э, с общими э, до, э, настройками, они будут в доступе пополняться в, постоянно, регулярно. Так вот, мои родные, э, сервис предназначен для регулярной работы Собой. Если вы послушали, предположим, месяц, а потом бросили, это не значит, что они будут вас защищать или работать над на вас все время. Поэтому мы сделали максимально доступным. Используйте, пожалуйста, и осознавайте, что это не, ну, не татуировка, которую набили, и она постоянно на вашем теле. Это постоянно регулярно с собой. Далее, какова же еще цель а, программы? Когда вы регулярно работаете с вибрациями, я думаю, те, кто уже давно с нами, это подтвердят. Пишите, кстати, в комментариях, что у вас, как у вас происходит, потому что и для меня это важно, и те люди, которые, в общем-то, пока не знают, что такое сервис исцеляющей вибрации, тоже будут видеть, читать, понимать, что они могут здесь получить. Так вот, те, кто регулярно со мной работает, они отмечают развитие интуиции до такого уровня, который позволяет всегда и во всем принимать правильное решение, делать правильный выбор, не совершать ошибок и действовать только на основании, ну так скажем, если уж применять пример наших разведчиков, то на основании верных разведданных. Потому что вы, используя программу, постоянно находитесь в высоких вибрациях, вы постоянно повышаете свои вибрации, вы постоянно учитесь себе доверять, слышать себя, слышать истинный голос своей души, а не то, что уже вам трактует ум, иногда вы это принимаете за интуицию Нет, мои родные, а, используя а, программы и сервисы исцеляющие вибрации, вы будете активировать именно интуицию до такого высокого уровня, когда вам не нужны будут гадалки, вам не надо будет спрашивать кого-то, советоваться с кем-то, вы будете четко знать, это мое, это мне во благо. Далее, каковы еще цели программ, которые а, мы предлагаем? Это... А, это развитие а, со, а, с, сверхсилы, сверхчеловека, сверхуровней, интеллектуальных, творческих, физических, духовных. Это работа на всех уровнях физических, энергетических и вибрационных. Вы работаете не только со своим подсознанием, вы работаете со всеми своими уровнями. Да, вы это не замечаете. Казалось бы, 5 минут в день послушали программу, но это колоссальная происходит работа. Также вы используйте эти программы для поиска, для постановки, для, для прописывания, для достижения любых своих жизненных целей, потому что есть программы на постановку целей, когда вы будете четко понимать, что я хочу. Ведь, согласитесь, очень часто мы не знаем, что мы хотим, либо мы хотим то, то, то, и вот это, и еще вот это, и еще вот это сверху, и с горочкой, и еще в прибавочку» но это все от ума, это все навеяно социумом, СМИ, где-то завистью, где-то эго, и мы теряемся, и вот а, на сервисе а, есть уже программы, которые помогут вам, в постановке целей, в раскрытии своих творческих э, талантов, э, в получении инсайтов, в матери... вы научите, вы, вы откроете в себе такой дар, как э, свои творческие таланты монетизировать, вы проработаете финансовые блоки, установки, которые мешают вам услышать вашу интуицию и даже увидеть ваши цели, то есть э, возможности сервиса громадны, великолепны, и самое главное понимать, что это не волшебная палочка, хотя она таковой является, потому что ваша задача будет только слушать и потом действовать, тем не менее это не мгновенная палочка, происходят изменения постепенно, незаметно, казалось бы, мы еще об этом поговорим, но те, кто опять-таки постоянно пользуются, они постоянно пишут отзывы о том, как у них это происходит, кстати, мои родные, пишите в комментариях, делитесь, и икорите ваши результаты, мы будем их все вместе увеличивать, вот, какова же еще цель, вы знаете, вот, когда я говорю с людьми о счастье, они очень часто говорят, для меня счастье – это изобилие, это процветание. И здесь я отчасти не соглашусь, потому что счастье – это состояние. С другой стороны, действительно, изобилие, процветание – это возможность жить в состоянии счастья так, как мы хотим, там, где мы хотим общаться с людьми, с которыми мы хотим, путешествовать, куда мы хотим. И, конечно же, когда мы находимся на высоком уровне вибрации, когда у нас наши а, желания осознанные, то происходит вот это процветание. И на, на сервисе уже есть программы, и они будут добавляться регулярно а, на тему процветания. И благодаря им вы сможете постепенно достичь того уровня изобилия, которое, который вы полностью удовлетворяете и может быть даже больше, чем вы хотите, и самое главное, что везде есть настройки, что вы получаете это путем гармонизации, то есть не забирание энергии из другой области вашей жизни, как это происходит, например, когда вы делаете магию, производите какие-либо ритуалы, в которые, кстати, уходит ваша драгоценная энергия, Здесь происходит гармонизация вашей жизни, ваших вибраций, а не путем энергетических перекосов, это очень важно. Энергетические перекосы проявляются в том, что человек может получить доступ к большим, предположим, деньгам за счет других ресурсов жизни, за счет здоровья, отношений, даже детей. И самые главные настройки, чтобы благоприятным, экологичным, безопасным, гармонизирующим образом приходили все благо в вашу жизнь. Часто задают вопросы по поводу сроков, вот когда я могу ожидать результат. Вот я уже неделю слушаю, а вот почему-то я Джек Пот не выиграла. Это вот, знаете, такие вопросы меня умиляют. Я так смотрю, как на, в хорошем смысле, да, как на, как на ребеночка, который играет с куколками и хочет настоящего результата. Мои родные, для полного кардинального изменения жизни требуется всегда запомните, пожалуйста, это. И не верьте тем словам, когда вам говорят мгновенная трансформация жизни, мгновенное исполнение желаний. Для полной трансформации вашей жизни требуется около года, то есть 10-12 месяцев. Если вам говорят, что можно в одно мгновение хопа и изменить жизнь, не верьте. Восприятие обладает большой инертностью, маховик изменений нужно сначала раскрутить, а на это требуется время. Вот смотрите, я всегда сравниваю результат, получи, срок получения результата, описываю это такой метафорой, как есть разные дороги. Есть сельские дороги, есть полевые дороги, есть городские, не очень хорошие, есть гладкие. И вот а, эти ямки, колдобины, а, грязь, а, отсутствие вообще какой-либо дороги, это можно сравнить с нашими блоками и установками, и у каждого разное количество этих установок разная ситуация в жизни и для того чтобы постелить асфальт на разной дороге нам надо сначала выровнять э, эту дорогу выровнять убрать бугорки сравнять ямки сравнять в целом дорогу выровнять ее потом засыпать песком потом ну вот процесс укладывания дороги вы наверное видели и лишь в конце мы укладываем ровный красивый асфальт как результат и потом еще а, рисуем разметки на этой дороге, когда мы четко понимаем, какой, а, какой путь, а, каковы правила движения и как нам ею следовать. Представляете? То есть это не секундное дело. Да, сервис, а, программы сервиса начинают работать с вами мгновенно, они начинают работать молниеносно с первого момента, но вы результат не увидите мгновенно. Потому что слой за слоем надо проработать ваши установки, ваши блоки, проработать ваши вибрационные блоки, ваши, так скажем, вибрационные дыры, залатать их, залечить эти болевые ранки ваши, и лишь потом уже, так скажем, накладывать асфальт. Поэтому на все требуется время. Да, первые изменения начнутся сразу, более серьезные вы сможете ожидать через один 3 месяца регулярного использования одних программ. Вот берете одну тему, например, деньги или здоровье или отношения, или на успех, это для тех, кто хочет заняться бизнесом, вектор успеха, или а, уже есть бизнес, вы хотите сделать его более успешным, но вы проберете 5-6 программ, вы можете сочетать базовые программы с одной а, тематикой, но вы работаете 3-6 месяцев с одними программами для того, чтобы полностью изменилась ваша жизнь, каждый ее аспект, независимо от глубины требуется время, учтите это, пожалуйста, мои любимые, а, с чего начать, тоже частый вопрос задают, с чего мне начать, а, я рекомендую, вот если вы вообще впервые попали на сервис исцеляющей вибрации, я рекомендую всегда начинать с базовых а, программ. Эта рубрика так и называется «Базовые программы», а, в которой а, вы сможете проработать базовые установки. В обязательном порядке всем, независимо от того, какой аспект жизни вы хотите проработать, это «Любовь к себе». Потому что если у нас нет любви к себе, мы ничего не хотим, нам ничего не надо, нам не нужны отношения, нам не нужны деньги, и как результат здоровья, оно у нас уходит, то есть что такое болезни, что такое а, серьезные болезни, хронические, либо тяжелые болезни, это неосознанный суицид на самом деле, мои любимые, потому что а, мы так себя не любим, что мы хотим а, уже умереть. Но сил не хватает это сделать вот своими руками. Я сейчас не буду углубляться в эту тему, вы можете быть согласны, можете быть не согласны, но мой опыт более 20 лет показывает именно это. И поэтому я рекомендую вот практику «Любовь к себе» слушать на регулярной основе. Вот независимо от того, что вы прорабатываете. Также есть практика матрицы, также есть ну, любая практика из базовых, Хотя матрица находится в векторе успеха, но вы вот любую программу начинаете и прорабатываете ее постоянно. 80% всей информации, трансформации жизни в данном случае базируется на практике, вот, которые базовые. И активно используйте любовь к себе. Применение обоснована в первую очередь тем, что объективные и беспристрастные, они воздействуют на любого человека, и здесь неуместен самообман, например, да, самосаботаж, мы здесь его обходим, личное какое-то подтасовывание фактов, потому что здесь от вас ничего не зависит. Во вторую очередь, за несколько лет изучения вибрационных программ и в принципе любых аудиоформ я получила колоссальный опыт позволяющий использовать их а, именно для преображения вашей жизни постепенное а, безопасное экологичное а, изменение трансформация преображения вашей жизни и базовые программы они на той и базовые чтобы с них начинать далее вы смотрите по названиям, а, что вы хотите а, если вы хотите увеличить финансовый поток, независимо бизнес у вас, или вы просто хотите увеличить финансовый поток, первое, с чего вы начинаете, это устранение финансовых блоков и комплексная работа с денежным каналом. Это базовые денежные практики, которые вы прорабатываете, потому что если у вас большое количество финансовых установок, на бедность на то что деньги это зло то вы сколько бы вы не использовали например программу магнит для денег это будет малоэффективно. Эффективно вы будете ощущать, да, подарки будут делать, какие-то долги вам вернут небольшие или вам простят. Может быть, скидки на желаемые товары вы получите, выиграете что-то небольшое, несущественное. Тем не менее, надо понимать, что когда вы проработаете качественно свои финансовые блоки, установки, вы сможете притянуть большее количество. Если мы говорим а, про здоровье, то опять-таки смотрите, а, что а, для вас важно, там есть и общее здоровье, но ну, мы по каждой потом практике будем записывать отдельное видео, я, не, я буду немножечко раскрывать. Важный момент, который я хотела бы отметить, и чтобы вы запомнили, я не лечу органы. Мои программы не являются исцеляющими органами, они не являются медицинскими. А, исцеление органов является побочным приятным эффектом. Почему? Потому что любая болезнь – это следствие ограничивающих установок, блоков, страхов, а, ваших ментальных а, мыслей, которые а, вас привели, или действий, которые вас привели к тому или иному заболеванию. Когда вы начинаете работать с вибрационными программами а, на сервисе исцеляющей установки», вы прорабатываете то, что вас привело, то есть вы, мы работаем с первопричиной того, что привело вас к заболеванию, и часто а, заболевания отходят, отпускают вас, потому что им уже не надо вас тыкать, извините, мордочкой в прокисший салат, у вас меняется мышление, но... Я не хотела бы, чтобы вы позиционировали а, исцеляющие программы, а, как именно исцеление каких-либо органов. Я надеюсь, что вы меня услышали. А, так, что бы я хотела еще сказать. Да, а что еще, в чем еще помогают программы, которые вы слушаете, независимо от того, что вы слушаете, с чем вы работаете. Любая программа, в любой программе на сервисе исцеляющих вибраций, в любой энерговибрационной программе, которую я записываю, идет создание ресурсного состояния, которое необходимо вам для аккумуляции жизненной энергии, для создания в своем ну, психическом пространстве некого места силы, для создания адекватного видения картины мира для получения информации от подсознания. И ресурсное состояние, настройка ресурсного состояния, она используется в, при различных моих программах. Я ее вкладываю везде как базовую. А также еще, в чем еще помогают исцеляющие вибрации? Все, любые независимо от ä, направления, которое мы используем. Это снятие первой волны депрессии, либо, вот знаете, как эффект опущенных рук. Потому что депрессия, она не позволяет иметь, э, как раз таки, э, видеть адекватную картину мира. Она отнимает жизненные силы, она тор тормозит ваше развитие. И э, если у вас проблемы с деньгами, у вас наступает... Э, а, депрессия финансовая. Если у вас отнош в отношениях какой-то а, пробел, то у вас начинаются депрессии а, относительно отношений. Если здоровье, то относительно здоровья. Поэтому а, программы, все мои программы а, имеют также базовую настройку снятия первой деп волны депрессии. Вообще полное освобождение от различных депрессивных состояний это опять-таки дело... А, не быстрая, нелегкая. Не и есть нейровибрационные программы, которые я записываю, то есть там идут со словами. Кстати, чем отличаются нейровибрационные от энерговибрационных? Энерговибрационные – это только работа с вашей энергией, вибрацией, а, с подсознанием, но через вибрации, а нейровибрационные программы – это там, где я закладываю еще словесный ряд, а, ну, можно сказать, так, исцеляющий гипноз, ну, чтобы понятно было, да, который помогает вам именно проработать, ну, через сознание в том числе, вот, и вернемся к депрессивным состояниям, вы должны понимать, что снять хотя бы первую волну депрессии, которая мешает создать вам адекватную картину мира, это очень важно, это крайне важно, потому что пока вы находитесь в этой яме, депрессивной яме, вы видите только яму. И для того, чтобы вас сдвинуть с места, вас нужно вытащить из этой ямы, вот снять эту первичную волну депрессии. Потому что, когда у вас идет неадекватное восприятие вашего мира, это приводит к еще большим ошибкам в принятии решений, к получению того результата, на который вы рассчитывали. И вы вообще идете не туда, вы просто закапываетесь еще глубже. Также... А дальше мы идем, это а, инвентаризация жизни, то есть это я вам чуть-чуть по блокам расскажу, какие основные настройки есть во всех исцеляющих вибрациях. А, вот когда мы уже сняли первую волну депрессивных а, состояний, можно переходить к инвентаризации жизни. И только адекватный, трезвый, так скажем, взгляд на реальность позволит четко и безошибочно выявлять свои ресурсы, внутренние ресурсы видеть и ставить адекватные жизненные цели, это тоже программа везде, настройка идет как базовая, вы постепенно начинаете видеть свою жизнь иначе, вы начинаете ее чувствовать, видеть, осознавать и начинаете понимать, что вам делать. Что еще раскрывают все программы исцеляющих вибраций? Это происходит работа с ощущениями в теле. Вот всю информацию, идущую от реальности, мы получаем посредством ощущений в теле, то есть мы ее вибрационно чувствуем, потому что мы есть вибрация, которая вот в физической плотности является физическим телом, но наши, мы состоим из клеток, атомов, субатомов, и в общем каждый атом, если его вот разглядеть еще более тщательно, он состоит из таких вибрационных вихрей, Поэтому мы все ощущаем телом, не умом, а телом, и это очень важно, что активируется у вас при использовании сервиса вибрационные «Исцеляющие вибрации». Ощущения в теле – это целый комплекс явлений, которые вы называете интуицией, или еще люди его называют внутренним голосом или предчувствием, но на самом деле вы это чувствуете каждой своей клеточкой. Вот именно это мы в вас раскрываем. Наша задача с вами, используя любую, в принципе, программу, и будут еще дополнительные программы, направленные непосредственно для этой цели, вот наша с вами задача такая – Услышать ощущения в теле, научиться их принимать, а затем верно трактовать. И а, если вы будете регулярно использовать а, сервис «Исцеляющие вибрации», в принципе, независимо от программы, с которой вы будете работать, или с темой, с которой вы будете работать, это в вас будет раскрываться. И где-то через на полгода, а, еще больше через год вы сможете а, чувствовать, а, кажется, что это так долго, год, полгода. Нет, мои родные, вот вы уже живете нацать лет, и вы жили без этих ощущений, вот это долго. Вы принимали решение от ума и часто ошибались, и э, у многих жизнь построена на ошибках, вот это долго. А полгода они пролетят совершенно незаметно, совершенно, даже год пролетит незаметно, и вы, обернувшись назад, вы сможете... Анализировать а по прошествию этого времени, боже мой, этот год пролетел, но ну я, так, я так изменилась, я так изменился. Я стал вот такой, такой, такой, такой. И вот, вот какие колоссальные изменения во мне произошли. Поэтому я вас уверяю, полгода, год пролетят незаметно. И ощущения в теле могут быть а, уже через определенный промежуток времени непроизвольными. То есть а, такими, которые мы получаем вот вдруг. Без предварительного запроса а, они осознанные, которые мы получаем во время а, практики получения информации от подсознания. В основном мы будем использовать а, ну, специальные программы, и ну, вы, вы, вы начнете это ощущать, вы начнете а, осознавать, что вы стали иными, вы на автомате уже а, чувствуете это все телом. Так что, мои родные, вот... А... По ходу прохождения программ вас ждет много неожиданных открытий, много уникального опыта, делитесь им, якорите этот опыт, что значит якорить для новеньких, пишите об этом в своих соцсетях, ставьте хэштег исцеляющие вибрации и пишите, описывайте, потому что это очень важно, описывая вы сами осознаете намного больше, когда вы возвращаетесь к своим написаниям, вы осознаете еще что-то новое, те люди, которые читают вас, а по хэштегу исцеляющие вибрации вы сможете найти а, людей, которые так же, как и вы, пользуются сервисом, либо пишите в комментариях в ютубе, в моих соцсетях, везде, а, в, в комментариях на самом сервисе, просто чем больше людей вас читает, тем а, больше вы усиливаете а, свои осознания, тем больше энергии вы получаете, и тем лучше, эффективнее, больше, мощнее раскрываются ваши эти осознанности. Поэтому, мои родные, делитесь, а, наполняйте себя, наполняйте друг друга, и получайте, проживайте этот уникальный опыт станьте меняющими реальность прямо сейчас, начните преображать жизни с помощью сервиса исцеляющей вибрации, ссылочку на, на то, чтобы присоединиться к сервису вы найдете под этим видео, если вам понравилась эта идея, ставьте лайк, делайте репост и кстати, вы можете не просто делиться этими записями, а участвовать в партнерской программе, которая доступна только для участников сервиса. Для этого вы становитесь участником сервиса, делитесь вашей партнерской ссылкой и еще и получаете доход за рекомендации. Так что, мои родные, ставим лайк. А, делаем репост максимально во все соцсети и пишем активно комментарии любые. Чем больше ваших комментариев, тем больше я а, буду записывать для вас видео, потому что буду видеть, что для вас это важно. С вами была Елена Дегурова, Академия преображения вашей жизни и автор уникального сервиса исцеляющей вибрации». Пока, пока, мои родные, до следующего видео.